приветствую всех подписчиков гостей моего канала с вами Лена Смирнова и как всегда продолжаю с вами информацию сегодняшнее видео по майнеру TronPay это высокодоходный хайп и как обещала проверим его сегодня на вывод у меня на балансе 10 монет так, собрать весь доход сейчас страничка обновится она еще должна обновиться и выведем свои монеты депонировала я сюда 5 монет без фанатизма вот. Давай, где у нас там выплатить посмотрим вот у меня прописано вот эту циферку я уберу. Поступаю. Так, это мой кошелек. Проверяем. Кликаем «Вывести». Обработка выплат автоматически от минуты. О, автоматически минимум 1,3х. Вывести. Выплачено. 25,07. Вывести. Ну, я уж и не знаю, будет обновляться страничка. Или как? Давайте перейдем. Кошелек. Да, друзья. Ну, с учетом комиссии. Они взяли вот комиссию. Плюс 9.62. Платят замечательно вот. замечательно ну что я продолжаю работать путь капает копеечка вот. ну вот мои 8 монет могла бы их не это самая. ну ладно Надеюсь, у моих партнеров также все хорошо. Я довольна. Даже очень я не ожидала. Так как это, друзья, высокодоходный майнер 25% в день. Понимаем это. Закинула я сюда, естественно, без фанатизма, так как. Он может как заплатить, так и не заплатить. Но, тем не менее, он платит. Я довольна и, естественно, я продолжаю работать. Если, уважаемые партнеры, вы сюда закидываете большие суммы, то это только на ваш страх и риск. Вот как долго он будет работать, я понятия не имею. Я такой же участник, как и не все. Со мной поделились. Я поделилась с вами. Но за свои денежные средства вы отвечаете сами. Всем удачи, всем пока.